Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Цзефа, и я представляю Международный бизнес-колледж корпорации ФОХО. Очень рад поделиться с вами сегодня информацией о болях в ногах и пояснице. В современном мире возникновение боли в ногах и пояснице является очень распространенной проблемой. Говоря о болях в ногах и пояснице, Подразумевается возникновение болевых симптомов одновременно в пояснице и ногах. Клинически их считают одной группой симптомов, а не заболеванием. Данные боли могут быть спровоцированы пролапсом поясничных межпозвоночных дисков, воспалением поясничных фасций и другими нарушениями. Таким образом, мы определились с понятием проблемы болей, возникающих в ногах и пояснице. Характер подобных болей может быть у каждого разным. Например, у некоторых возникают симптомы в ногах и пояснице из-за отраженных болей. По определению, это болевые ощущения, отражающиеся вниз по нервным окончаниям. В тяжелой форме данные боли могут также сопровождаться онемением. Существует множество заболеваний, способных спровоцировать боли в ногах и пояснице. Например, нарушение, о котором мы уже говорили. Пролапс поясничных межпозвоночных дисков. Также стеноз позвоночного канала поясничного отдела. переутомление поясничных мышц и многие другие. В своем опыте я встречал большое количество примеров возникновения боли в ногах и пояснице. Хочу поделиться с вами статистикой нашей больницы. Заболевания поясницы и ног занимают пятую часть амбулаторной хирургии и 50% ортопедии. По оценке ученых, каждый пятый человек страдает от боли в ногах и пояснице. Безусловно, это большие показатели. Поэтому нельзя оставить без внимания вред наносимой данной проблемой. Многим людям, страдающим от болей в спине и пояснице, не удается нормально отдыхать и восстанавливаться. В результате может возникать бессонница, тревожность, провоцирующие целый ряд психических расстройств. В клиническом лечении для различных видов болей в ногах и пояснице используются разные способы лечения. Первой мерой при острых болях в пояснице, которую мы применяем, является постельный режим. Второй мерой, к которой мы прибегаем в подобной ситуации, является оперативное вмешательство. Данные меры применяются э, в том случае, когда боли являются острыми А при хронических болях в ногах и пояснице мы чаще всего прибегаем к физиотерапевтическим методам реабилитации в традиционной китайской медицине Например, массаж туйна, иглоукалывание и другие техники К сожалению, данные меры не дают идеальных результатов в лечении После их применения боли действительно уменьшается, но через непродолжительное время они снова возобновляются. Поэтому боли, возникающие в ногах и пояснице, считаются трудноразрешимой разрешимой проблемой. Какие существуют причины возникновения боли в ногах и пояснице? Первой причиной являются патологические изменения, происходящие в пояснице. Известно, что поясничный отдел состоит из пяти позвонков, от L1 до L5. Вверху позвонков расположены межпозвоночные диски, внутри пульпозное ядро, а рядом нервы. Если происходит смещение пульпозного ядра межпозвоночного диска, то это приводит к защемлению нервов, что в свою очередь провоцирует целый ряд болевых симптомов. Очень часто боли в ногах и пояснице возникают из-за первоначальных нарушений на уровне поясницы. Вторая причина нарушения в поясничных мышцах. Они могут возникать из-за физической работы в согнутом положении, продолжительное выполнение одного и того же действия. Это приводит к переутомлению поясничных мышц. В мышцах существует большое количество фасций. Например, при разрезании мяса во время приготовления пищи вы могли заметить красные волокна. Это непосредственно мышцы. А также белую пленку. Белая пленка и есть фасы. Возникновение воспалительных процессов фасы также появляется боль в пояснице и ногах. Например, часто возникающий боль в ягодицах, бедрах, особенно на их внешних поверхностях, чаще всего является проявлением воспаления фасы. У этого процесса есть профессиональное определение – острый фосфит. Уверен, что данный термин также активно используется и в России, и в других странах. При болях в пояснице и ногах мы применяем противовоспалительное симптоматическое лечение. Третья причина возникновения боли в ногах и пояснице – это блокирование энергетических каналов. Через спину проходит энергетический канал мочевого пузыря, а также срединный энергетический канал. Когда они проходимы и в организме достаточное количество жизненных сил, ци и крови, тогда организм менее подвержен к местному закостеванию и возникновению болей. Во время регуляции данной проблемы мы обнаружили, после локальной проработки энергетических каналов у клиентов возникают ощутимые улучшения. Особенно яркие результаты достигаются при болях, сопровождающихся онемением. Четвертая причина – это накопление в организме патогенных факторов холода, сырости и ветра. Ранее мы говорили о том, что боли в ногах и пояснице могут обладать разным характером проявления. У некоторых болевые ощущения имеют блуждающий характер, у других боли имеют фиксированную локацию. Поэтому накопление патогенных факторов холода, сырости, ветра, а также застой крови могут также провоцировать возникновение боли в ногах и пояснице. Пятая причина – это ослабленность функций внутренних органов. Главным образом рассматривается снижение функции почек. Из пяти плотных органов – печень, сердце, селезенка, легкие и почки, именно почки ближе всего расположены к пояснице. В традиционной китайской медицине считается, что при ослаблении почек может проявляться локальное снижение температуры тела в области поясницы, а также ломота и боли. Хочу обратить ваше внимание на то, что концепция почек в традиционной китайской медицине не ограничивается самим органом, как в западной медицине. В традиционной китайской медицине почки это более емкое понятие. Поэтому бывает так, что мы говорим пациенту о почечной слабости, но он отвечает, это неправда, вот мой доклад о результатах анализа почек. По показателям все нормально. Как вы можете говорить о том, что мы почки ослаблены? Поэтому здесь еще раз хочу сделать акцент на том, что концепция почек в традиционной китайской медицине отличается от определения почек как органа в западной медицине. В 60% случаев боли в ногах и пояснице возникают из-за ослабленности почек. У данного вида болей есть общее специфическое проявление. Это ощущение ломоты в пояснице и холода в коленях. Если у клиента возникает подобное ощущение, можно с уверенностью сказать, что этот тип болей вызван слабостью почек. В таком случае можно прибегнуть к тонизированию почек. Для этого можно использовать кардицепс китайский. Он быстро и эффективно тонизирует почки. Вместе с этим, концепт китайский наилучшим образом воздействует на энергетические каналы почек и легких. По моим наблюдениям, при болях в ногах и пояснице, возникающих из-за этой особенности, хорошо помогает эликсир Феникс. Уже через полмесяца применения происходит яркий эффект по уменьшению симптомов. Причины возникновения боли в ногах и пояснице могут быть разными. Мы рассмотрим самые распространенные. При регуляции боли в ногах и пояснице мы уделяем наибольшее внимание пояснице. Многие спрашивают, зачем при болях в ногах нужно воздействовать на поясницу? Но мы уже говорили, что многие нервные окончания, расположенные в этой локации, связаны с ногами. Поэтому чаще всего при возникновении болей в пояснице отражающаяся боль проявляется в ногах. К примеру, седалищный нерв. При его зачемлении из-за пролапса поясничного межпозвоночного диска могут возникать ощущения онемения и боли в бедре. Это основные причины боли, возникающих в ногах и пояснице, которые нам нужно знать. Также при регуляции данной проблемы стоит понимать, что кроме блокирования энергетических каналов, нужно также обратить внимание на изменения скелета. Почему? Будь то симптомы в ногах или пояснице, их классифицируют как боли, возникающие из-за локального защемления нервов. Поэтому нужно также обращать внимание и на изменения в скелете. В своей практике я понял, что важнее всего сфокусироваться на состоянии скелета и мышц. Представьте, что это ровные поясничные позвонки. Вокруг них сосредоточено множество мышц и связок. В нормальном состоянии они фиксируют позвоночник в необходимом положении. Но из-за длительного физической работы или других причин происходят изменения в состоянии мышц и связок, что также может привести к изменению степени изгибов позвоночника. Поэтому, кроме воздействия на костную систему, нужно также прибегнуть к регуляции связок и мышц. В своей практике я обнаружил, что здесь наилучшим образом подходит к использованию эликсир-3 драгоценности и капсулы Линджи. Конечно, в отношении... Разных людей врачи выбирают разные тактики и методы лечения. Я делюсь своим опытом в отношении проблем опорно-двигательного аппарата. Кроме того, бывает так, что боли в пояснице и ногах еще не начинались, однако уже появились некоторые другие симптомы. Например, в подколено ямке может появиться круглое уплотнение, которое хорошо прощупывается. Если вы обнаружили такое уплотнение, оно говорит о том, что, возможно, уже появились проблемы в поясничном отделе. И с другой стороны, если появились боли в пояснице и ногах, проверьте подколенную ямку. Там однозначно будет уплотнение. Так что иногда мы можем не ощущать боли, но можем обнаружить уплотнение в подколенной ямке. И таким образом понять, что в скором времени это приведет к болям в пояснице и ногах этот способ позволяет заранее узнать о надвигающейся проблеме то же самое касается и процесса регуляции и лечения мы можем слегка промассировать уплотнение в подколенной ямки, использовать надавливание или же сделать его более мягким и это в свою очередь помогает улучшить состояние при болях в пояснице и ногах дорогие зрители вы можете проверить это сами Пощупайте подколенную ямку. Есть ли вздутие или уплотнение? Некоторые, возможно, спросят, где находится подколенная ямка? Где это место? И я сейчас вам покажу. Это место и есть подколенная ямка. Вот здесь колени, передняя сторона, задняя сторона. Вот в этом месте может быть вздутие или уплотнение, сигнализирующее о проблемах. Если у вас еще нет боли в пояснице и ногах, но есть уплотнение в этом месте, то в скором времени боль появится. Кстати, тут проходит канал мочевого пузыря, и в этом месте находится точка под названием Вэйджун. Энергетический канал мочевого пузыря соединяет это место с поясницей. Поэтому для определения проблем с поясницей обращайте внимание на данную локацию. Если боль в пояснице уже проявилась, то это место однозначно будет уплотненным. Если есть уплотнение, но еще нет боли, то боль появится в скором времени. Таким образом, при помощи простой диагностики мы можем обнаружить проблемы ног и поясницы. То, что касается боли в ногах и пояснице, в китайской медицине знают довольно много об этой теме. Мы считаем, что появление боли в пояснице и ногах связано с окружающей средой, в которой проживает человек. К примеру, некоторые люди живут в условиях повышенной влажности. А патогенный фактор сырости накапливается в организме и оказывает влияние на водный обмен. Поэтому у людей, живущих в регионах с повышенной влажностью, боли в ногах и пояснице являются более распространенной проблемы. В китайской медицине считается, что заболевание связано не только с самим органом, но во многим зависит и от условий, в которых мы живем. Нужно долго находиться в местах с повышенной влажностью. Во-вторых, в китайской медицине считается, что боли в пояснице и ногах связаны с травмами. После получения травмы образуется застой крови. Например, я упал и ударился. В этом месте у меня появился синяк, кровопотек, И в этом месте локально прекращается или замедляется кровообращение. Поэтому, если человек получает травму и долгое время ничего с этим не делал, это может привести к появлению боли в пояснице и ногах. Что касается регуляции при проблемах с поясницей и ногами, то это может быть операция, лекарства китайской медицины, иглоукалывание, различные виды массажа и прочие методы физиотерапии. Но сегодня мы хотим представить вашему вниманию отличный способ регуляции при подобных проблемах. Что это за способ? Это биоэнергомассажер ФОХО. Уверен, что многие из вас уже знакомы с этим прибором. Биоэнергомассажер помогает улучшить проходимость и состояние энергетических каналов. До этого мы говорили, что боль как в ногах, так и в пояснице появляется из-за непроходимости энергетических каналов. А этот прибор как раз помогает эффективно нормализовать их проходимость. Немаловажно, у нас есть специальный массажный гель и энергетический бальзам. Они также обладают болеутоляющим эффектом. Мы уже упоминали эти продукты. Кроме восстановления проходимости каналов, они помогают избавиться от боли. А особенно энергетический бальзам. В его состав входят экстракты множества лекарственных растений китайской медицины. Он помогает улучшить кровообращение и устранить застоя. Обладает болеутоляющим действием. Во время проведения биоэнергорегуляции активные компоненты бальзама через акупунктурные точки проникают непосредственно в энергетические каналы. Вне зависимости от характера боли, мы можем комбинированно использовать биоэнергомассажер и энергетический бальзам. По какому принципу происходит регуляция с помощью биоэнергомассажера при данной проблеме? Во-первых, принцип действия биоэнергомассажера состоит в изменении электрического сопротивления в биологически активных точках. Посредством чего улучшается проходимость энергетических каналов? Давайте вспомним. У человека есть 14 крупных энергетических каналов. В нормальном состоянии, при хорошей проходимости, у них одинаковый уровень электрического сопротивления. Если по каким-то причинам проходимость нарушается, то меняется и электрическое сопротивление. После изменения сопротивления начинаются различные нарушения со здоровьем. При помощи биоэнергомассажера мы нормализуем электрическое сопротивление. Таким образом улучшается проходимость каналов и достигается буреутоляющий эффект. Например, на обучение по работе с биоэнергомассажером продвинутого уровня мы изучаем технику регуляции поясницы и ног. В частности, в эту технику входит шаг фиксированного воздействия на биологически активные точки. Зачем мы фиксированно воздействуем на них, а также на точки, расположенные под ягодицами и на коленях? В подколенной ямке, о которой мы сегодня говорили, фиксированное воздействие нужно также для физиотерапии, прогрева и стимуляции активных зон. Бионергомассажер оказывает действия, подобные эффектам иглоукалывания, массажа туйна, а также прижигание и ножа. Множество методик физиотерапии китайской медицины собраны в одном приборе. Таким образом, многие, глядя на этот прибор, возможно, скажут, что в нем нет ничего примечательного. На самом деле, самое примечательное находится внутри него. Это специальный чип. С его помощью, а также благодаря специальной технологии и технике регуляции с использованием в проводящий перчаток оказывается действие на точки и энергетические каналы В результате нормализуется проходимость энергетических каналов, улучшается кровообращение, устраняются застои и достигается болеутоляющий эффект Во время регуляции проблем с поясницей и ногами, кроме устранения болей, биоэнергомассажер помогает устранить корни возникновения проблемы и вспомнить, восполнить энергию внутренних органов до этого мы говорили, что первоначальная причина болей в пояснице и ногах связана с почками и печенью. Когда мы выполняем технику на спине, мы не просто воздействуем на канал мочевого пузыря. Тут находится множество точек, связанных с различными органами. Так что, когда мы воздействуем на канал, мы не просто локально улучшаем его проходимость, но и проводим внутреннюю регуляцию соответствующих органов. Таким образом, мы коренным путем устраняем проблему нарушения внутренних органов. Например, боль в пояснице из-за недостаточности почек. Мы при помощи специальной техники оказываем воздействие на поясничную область. Снабжаем этот участок энергии, Тем самым, в сочетании с эликсиром «Три драгоценности» и эликсиром «Феникс», мы можем провести эффективную регуляцию почек. Такие способы терапии сейчас стали очень популярными в Китае. Почему? В Китае, когда приходит пациент с болями в пояснице и ногах, то прежде всего мы прибегаем к иглоукалыванию. Сейчас я покажу, как выглядит игла. Я уверен, что вам будет хорошо видно. Вот так выглядит игла для иглоукалывания. Маленькая серебряная игла Не знаю, насколько хорошо вам видно, надеюсь, что хорошо Клиент устанавливается подобные иглы После того, когда мастер установил иглу, боль очень быстро отступает Через несколько минут и вовсе может пройти Но это временный эффект После излечения иглы, через какое-то время боль может снова вернуться Затем многие стали пробовать биоэнергомассажер, выполнять клиентам биоэнергорегуляцию, прорабатывать каналы, фиксированно воздействовать на точки и заметили очень хороший эффект. Кроме того, что это помогает быстро избавиться от боли, это также эффективный способ регуляции изначальной цели. Что это значит? Я провел курс или несколько курсов, и через несколько месяцев у человека восстановился баланс инь-ян, и его больше не беспокоит боль в пояснице. В этом и заключается ощутимый эффект биоэнергомассажера по регуляции изначальной ци организма. Это достигается благодаря очищению каналов и восстановлению внутренних органов. Но важно помнить, при использовании биоэнергомассажера необходимо энергетический бальзам и специальный массажный гель. Можно ли использовать какой-нибудь другой массажный гель? Нет, этого делать не стоит. Используйте наш специальный гель и наш специальный бальзам. Они созданы специально для этого прибора. Если вы хотите достичь хорошего результата при регуляции проблем с поясницей и ногами, Необходимо обратить внимание на три аспекта. Во-первых, используйте наш биоэнергомассажер. Во-вторых, используйте наш массажный гель и энергетический бальзам. Вот эти продукты. Обязательно используйте их. В-третьих, необходимо обучиться техникам регуляции продвинутого уровня для поясницы и ног, шеи, плеч, также живота и других. Сегодня мы говорим о болях в пояснице и ногах. Соответственно, нам нужна техника для регуляции при этих проблемах. Данная техника довольно проста. Вы можете не знать китайского языка, не иметь базовых знаний в традиционной китайской медицине, вам будет достаточно всего 30-40 минут, чтобы научиться этой технике. На данный момент мы обучили данным техникам уже множество разных людей по всему миру. Итак, когда мы пользуемся этим прибором, нужно понимать о специальной технике и специальной продукции. Это три обязательных неотъемлемых аспекта. Что более важно, я уверен, что в вашем окружении очень много людей, которых беспокоят боли в пояснице и ногах. У них нет такого хорошего способа избавиться от этой проблемы. Как поступает в западной медицине? У тебя что-нибудь болит? Я дам тебе болеутоляющее лекарство. Ты его примешь, и боль пройдет. Когда действие лекарства заканчивается, боль снова возвращается. Дают ли результат иглоукалывание, массаж, вакуумные банки? Да, дают, но этот эффект временный. Через время боль снова возвращается. А Использование нашего прибора в сочетании с дополнительной продукцией и специальными техниками биоэнергорегуляции дают наилучший эффект. Данный эффект самый устойчивый. Сейчас я провожу лекцию, а как только закончу ее, то у меня будет клиент, который придет ко мне на сеанс биоэнергорегуляции. Прибор очень удобный и портативный Я могу брать его куда угодно, чтобы делать сеанс клиентам Техника довольно проста в изучении Прибор портативный и удобный Эффект очень хороший Этот прибор завоевывает симпатии все большего и большего числа пользователей Что не менее важно, мы можем проводить сеансы не только другим людям Если у вас появилась боль в пояснице и ногах, вы можете проводить его самому себе для этого у нас предусмотрены специальные накладки. Всего две пары накладок. Это первое. На них мы наносим необходимое количество массажного геля и подкладываем их под ступни. Достанем вторую пару. Они подключаются к этому разъему. Затем мы наклеиваем их на больное место то место где вы ощущаете дискомфорт если болит поясница то эти две накладки я кладу под ступни а эти наклеиваю в область поясницы если болит шея наклеиваю их на область шеи это очень хороший и удобный способ провести сеанс регуляции самому себе очень часто нам задают вопрос, да, этот прибор отличный, но можно ли им проводить регуляции самому себе или только другим людям? Можно делать регуляции самому себе, это очень удобно и практично. Когда мы проводим регуляцию для поясницы и ног, помните о необходимости использования также продукции для перорального применения ФОХО. Ранее я уже говорил... Что это за продукция? Это эликсир «Феникс», эликсир «Три драгоценности», капсулы «Линджи». Также можно добавить кальций «Хайцогай». Эти продукты играют важную роль в регуляции почек и печени. В соответствии с использованием биоэнергомассажера, Улучшением кровообращения и устранением застоев Это даст отличный результат при регуляции проблем с поясницей и ногами В настоящее время наш бионергомассажер уже начали использовать врачи во многих странах мира Конечно, бионергомассажер подходит не только для регуляции при болях в пояснице и ногах Им можно проводить регуляции на всех участках тела Надеюсь, что благодаря нашей сегодняшней лекции у вас появилось базовое понимание о проблемах боли в пояснице и ногах. Это очень распространенные проблемы, и очень многие люди страдают от них. Боль заставляет людей испытывать значительные физические и психологические неудобства. Среди классических терапевтических методов нет достаточного эффекта для лечения этих проблем А это оборудование В соответствии с другой нашей продукцией Это отличное средство Что более важно Техника регуляции также очень проста Сегодня мы говорили о регуляции С помощью биоэнергомассажера При болях в пояснице и ногах Я благодарю вас за внимание Желаю вам здоровья поясницы, ног и всего тела чтобы ваше здоровье и здоровье ваших близких изо дня в день становилось крепче, а жизнь прекраснее.